Господь, я знаю, аллилуйя. На моих устах. тебе, Господь, Святой, Господь, я аллилуйя. На моих устах. Тебе, Господь, Святой. Я в руке Твоей поклонюсь Тебе, Ты достоин славы всей Отца на вышних. Я в руке Твоей поклонюсь Тебе. Славы всей, Аса Навышних, Я в руки Твои. Слава Тебе, наш Господь. Слава Тебе, Святой, Святой, Святой Бог.